Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас рубрика «Поделись своим результатом». Я думаю, очень многих людей волнует рынок криптоиндустрии. Кого-то интересует, как создать инвестиционный портфель, а кого-то просто, как заработать денег. Поэтому я сейчас хочу, чтобы Анар поделился своим результатом, каким образом он зарабатывает. Анар сейчас живет в в Турции, в Стамбуле, и у них своя технология. Добрый вечер, ребята, здравствуйте, меня зовут Анар. Я сегодня являюсь партнером Изи Бизи. Ну, конечно, знаете, сегодня говорить компании Изи Бизи – это неправильно, Почему? потому что здесь очень много направлений и охватывает все. То есть любой человек, который занимается бизнесом, он может для себя найти в сообществе Изи Бизи и конечно на сегодняшний день одним из самых главных и важных флагманов это конечно криптоноид и мой результат начиная с тестирования и самый хороший результат это был прошлый месяц март месяц это самый плодотворный когда месяц. рынок был не в росте да, да да да март месяц в принципе он такой был он тихо-тихо раскачивался так скажем но Январь и февраль месяц тоже были нормальны, но самый хороший месяц, это был март, я, значит, у меня криптоноид работает на 0.1 биткоин, и за прошлый месяц я получил 0.0226 биткоин. это приблизительно около 20-21%, я считаю, что это нормально. А скажи, вот если человек вообще никогда этим не занимался, у него это получится, каким образом он это может сделать? Вы знаете, я приведу обычный пример. Вам дается телефон, обычный телефон, в нем есть карта, телефон полностью готов для работы. Только вам надо загрузить туда баланс и принимать звонки. Нажимать на кнопку «Да» или «Нет». Точнее, только нажимайте «Да». На кнопку «Нет» не нажимайте. Почему? Потому что... Есть очень хорошая функция, которая называется трейлинг стоп. Он сам именно контролирует все ваши таргеты. То есть, когда уже произошел, произошла первая продажа, автоматически вы уже можете знать, что вы 100% уже не в минусе. То есть, даже если сама этот рынок пойдет вниз, система его продаст, и вы останетесь в плюсе. Поэтому я считаю, что здесь риск, если э, спросят, какой риск, я говорю, один, максимум, два процента. И это я уже не считаю риском. А когда рынок начнет расти, то процент может процент гораздо увеличиться, уже, конечно. Да? У меня один есть ордер, который закрылся на 46%. Могу, могу, могу дать скрин. Да? Серьезно, на 46%. То есть, и, и бывают такие вещи тоже. Поэтому надо просто, э, я что делаю и что рекомендую вам, Каждый вечер, когда вы уже пришли домой, там все свои дела сделали, просто возьмите и просмотрите свой криптоноид, посмотрите ордера и, и, и делайте очистку у себя на криптоноиде, просто для себя освобождайте биткоины. Не надо ждать именно больших процентов, что вот там 5% заработал, давай еще больше, еще больше, освободите и биткоины. Пусть он у вас хорошенько проработает, и вашу биткоины вам принесет еще больше биткоина. А сколько ты этому уделяешь времени? Ты постоянно находишься возле него, или он как-то работает Нет. без твоего участия? он у меня здесь. здесь, я нажимаю на кнопку, и все, я ничего не делаю. Мне просто приходит сообщение, или продалось, или поставили ордер, или удалил ордер, пошел на 100+. То есть он сам работает. В автоматическом режиме, да? Автор режим. А скажи еще, какой еще есть источник дохода? Вы знаете, я по натуре карьерист. Я признаюсь, что первый маркетинг, он у меня... То есть я его вообще не понимал. И я его действительно не мог объяснить. И когда мне говорили, что за бизнес и маркетинг, я говорил, ребята, сто процентов дается в сеть, и давайте работать. То есть вот так. Но на сегодняшний день маркетинг-план компании Изи он вообще превышает все наши ожидания, подарки, которые есть в маркетинг-плане, возможности, которые нам дает маркетинг-план. Я могу сказать одно, что в ближайшие несколько лет у нас есть очень хорошая возможность, благодаря маркетинг-плану EasyBiz и возможностям, которые есть в этом маркетинге, ну, сделать, стать вообще-то полностью финансово независимым человеком, при этом не зарабатывать в долларах. А зарабатывать в биткоинах – это двойное, э, двойной доход. Почему? Потому что вы накапливая биткоины, вы делаете э, инвестиции на будущее, потому что вы все не сможете потратить. Э, определенную часть биткоинов, оставляя на некоторое время, через года-два, может быть, полтора, вы эти деньги можете в десятки раз больше э, изменять и, конечно, позволить себе сделать то, чего вы не можете позволить себе сделать сегодня. Жарко да. А если, допустим, твоя команда тоже зарабатывает. Ну, это уже, это уже еще единственное. Здесь, да? здесь, конечно. Знаете, чем больше зарабатывает твоя команда, тем больше зарабатываешь ты. Чем больше путешествует твоя команда, тем больше зарабатываешь ты. Чем больше людей пользуются в твоей, в твоей структуре криптоноидом, тем больше зарабатываешь ты. А если люди пользуются криптоноидом, то они зарабатывают. Человек, который не зарабатывает в критинозе, он не будет им пользоваться. Это тоже является одной из главных факторов. Хорошо, и последний вопрос. Угу. Какие цели вообще на ближайшее время? Конечно, цель это рубин. Конкретно, да. да. Это цель рубин. Ну, я же сказал, я карьерист. И, вот это уже да. бриллиант. Потом же ты бриллиант. Ближайшая цель Она... это рубин, а дальше уже, конечно, будет. Спасибо большое. Я думаю, это интервью очень многим будет полезно. Поэтому присоединяйтесь, смотрите наше видео и становитесь нашими партнерами. Удачи всем, пока-пока. все пока.